Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, друзья. Вы на канале «Видео для бизнеса», и в этом ролике мы расскажем, ну, мы с командой и покажем, э, как может видео помочь вашему бизнесу, помочь в организации и в донесении э, вашего бизнеса до потребителя. Ну, уже с первых минут нашего видео хочу заявить и хочу вам продемонстрировать тот простой факт, что вы сейчас смотрите видео «Советы», которые в краткой форме я говорю, показываю, вы меня видите и, соответственно, вы видите мой экран. И эта часть, она очень, то есть она будет быстрее, продуктивнее, чем если бы это была целая куча текста, и это очевидно, это факт. Итак, у нас есть вопросы. Есть канал, вот, допустим, наш канал у Ольги там, да, соответственно, как бы, и она, и клиент желает делать основные продукты, это курсы по финансовому аудиту, либо менеджменту, управленческому учету, либо внутренний аудит, какой-то сертификации, по на международный диплом. Тема тяжелая, да, я так посмотрел бегал, канал и понимаю, что я ничего не понимаю, ну, не, не, не удивительно, потому что этому каналу там пять лет и его начали, представляете, если бы вы начали и продолжили, да, то есть, ну, никогда не поздно, поэтому с чего начинать, да, а, то, что вы планируете серию роликов – это круто, потому что курсы – это все-таки серия. И YouTube, он очень любит серийный контент, и он готов к этому. Потому что у многих людей другая проблема, они не знают, что будет дальше, они не планируют контент-план, не делают никаких там планов, соответственно, они снимают ролики, то, что в голову взглядет, и, соответственно, сегодня они полны сил, полны идей, а через там, неделю, через две, через месяц у них уже, их фантазия иссякает, поэтому они начинают плавать. У вас все наоборот, и я расскажу, с чего начать. Ну, смотрите, допустим, на примерах, вот мы сейчас для таких, для наших клиентов, для клиентов нашей компании у нас своя видеостудия, свой видео такой продакшн, мы снимаем видео, мы продвигаем видео и мы продаем при помощи видео, соответственно, мы сделали такую школу видеоблогеров, она бесплатная и это такая своеобразная подсказка для тех людей, кто только-только начинает заниматься видео, только-только начинает делать свой канал или хочет понимать, что проверять у людей, которые делают им этот канал. Соответственно, вот мы сделали такую бесплатную школу видеоблогеров. Или на примере э, и здесь вот я бы хотел показать, я здесь доношу э, всем э, посетителям, всем гостям, всем подписчикам нашего канала. Школе всего два месяца, но она уже такая более-менее популярная, соответственно. И мы доходим, да, да, находим, рассказываем, вот, допустим, как создавать серийный контент для канала, да. Причем, обратите внимание, ролики должны быть короткие. Минута двадцать девять, не час двадцать девять, не полчаса, да, а три минуты, пять минут, пять минут уже много, да. Соответственно, небольшие, коротенькие ролики, там, минут, полторы минуты, пятьдесят семь секунд, минуты двадцать, пятьдесят, потому что в противном случае люди не смотрят. Людям надо быстро донести, то есть, самое вкусное до в самом начале, и давать какие-то короткие ролики. Что это значит? То есть, в вашем случае надо давать, допустим, если мы переходим на сайт, надо давать, допустим, по каждому курсу не одно большое видео на полчаса, а краткие видео сначала собирать контент-план, делать некий контент-план и по этому контент-плану уже делать маленькие ролики. Смотрите, начните с малого, начните, допустим, с контактов, начните об академии, где вы расскажете о себе, об академии, что вы предлагаете, где вы находитесь. И заметьте, один ролик, один вопрос, один ролик, никак иначе. То есть, это уже потом вы можете делать, когда, допустим, вовлечение идет, смотрите, допустим, у нас есть вот «Бутик идеи, тоже канал мой уже личный, не команды, но мой, ну, опять же там, да, и здесь мы… Допустим, есть короткие ролики, допустим, минута 40, да, а есть длинные 38. И минута 40, и, и 30, и 40 минут тоже смотрят хорошо. Почему? Потому что я даю полезный контент, и даю его бесплатно. Соответственно, у вас стратегия должна быть несколько иная, у вас э, должна быть формат такой, что-то вкусное, полезное должно быть вначале, а потом хочешь больше, приходи к нам на платные курсы. Это сразу не делается, чтобы никто не говорил, но пока если у вас нет конкурентов по этой тематике в видео, то самое время начать. Итак, чтобы я начал, то есть вы себе делаете, допустим, такой вот план, небольшой план, где вы должны задать себе простые элементарные вопросы. Зачем этот ролик мне? Зачем этот канал мне? про что будет канал, то есть, сначала выделить целевую аудиторию. И смотрите, я сейчас буду с вами говорить на языке видео. То есть, вы заходите сюда, у нас здесь есть стрим, был стрим, да, и вот мы брали, что такое целевая аудитория. И смотрите, 47 минут мы тут показывали видео, как отобрать свою целевую аудиторию для видеоканала, ну или для бизнеса, разницы нет абсолютно. То есть, если вы выделите свою целевую аудиторию, соответственно, вы уже можете делать, а, понимать про что будет контент и знать, кто конкурент, знать, кто потребитель. Опять же, потом сделать контент-план. Что это значит? Это необходимо сделать э, план на 100 роликов. Давайте так, чтобы у вас всегда, всегда был план, и вы понимали, если вы сняли 10 роликов, то у вас не осталось 90, а осталось все равно 100. То есть вы должны в любой момент времени знать э, план на 100 роликов, потому что у вас сильный. В вашем случае... Все несколько проще, то есть вы открываете, допустим, свой план, и у вас есть, э, грубо говоря, как бы делал я, давайте так, по -практически, да, то есть я бы сделал 50, э, 50 роликов, допустим, про основные там, допустим, давайте так, 20 роликов бы сделал по финансовому менеджменту и начал бы с самого-самого начала, я бы начал такое вот с таких простых моментов, я бы зашел в YouTube. И посмотрел там, допустим, чек и набрал бы там, допустим, финансовый, он допустим, лекции по финансовому менеджменту. И увидел, кто у меня конкурент и увидел кто, по каким словам эти люди двигаются, да, и соответственно опять же, вот у нас есть финансовый менеджмент, синхронный перевод. То есть, люди хотят открыть финансовый менеджмент. Спрос есть. Но видите, то есть, вы должны изучить конкурентов, понимать, что уже поэтому есть, какие курсы уже есть и задавать вопрос, допустим, да, вот в таком формате, сейчас покажу, допустим, вы пишете финансовый менеджмент это, и начинаете работать, видите, то есть, опережать конкурентов, то есть, вот видите, здесь есть ролики, но они все длинные. Двадцать одна минута, там двадцать шесть, вот три какой-то есть там, да, двадцать, одиннадцать, сделайте короткий ролик и в три минуты уместите, что такое финансовый менеджмент. Подготовьте, напишите сценарий и запишите маленький короткий ролик. До трех минут, больше смотреть никто не будет, ну, редко, то есть, потому что в Ютубе действуют несколько иные правила в видео, да, соответственно, вы взяли потом, что такое управленческий учет, что такое внутренний аудит сертификации что такое сертификация на международный диплом? И вот, что такое, вот, когда вы будете писать, то есть по каждому вопросу, вот вам уже пять вопросов есть, раскрыли. И дальше поехали, там, допустим, да, там, а, финансовый контролер, кто это? Чем занимается финансовый контролер, да? профессия будущего, профессия, вот, то есть, рассказано, да, основа финансового менеджмента, вот, то же самое, там, да, такой момент, но не час четырнадцать. Или вот, допустим, финансовый машина машина» что-то такое, видите, вот 12. То есть, вам должны, вы сначала должны на YouTube сделать короткое видео, которое массовое, потому что, если вы сделаете коротенький запрос, допустим, там а, «Курс по внутреннему аудиту с сертификацией на международный диплом», представляете, люди не будут это набирать и, соответственно, к вам на ролики переходить не будут если будут, то это будет единицы, и это будет такой маленький трафик, что даже я бы не стал заморачиваться. Этим трафиком можно заморачиваться потом, когда у вас есть большой канал, соответственно, то есть, и уже, ну, на примере, чтобы было понятно. Вот у нас есть здесь видео для бизнеса, допустим, видео для сайта свадебного салона, видите, оно маленькое, 2.34. Оно хорошо оформлено, то есть, я там выступаю я, бизнеса, я нем говорю, и видите, там, подпись, кто что, инфографика заходит, пусть, да, соответственно, какие-то вставочки, которые показывают и о свадьбе, да, какие-то там, то есть, основная основная картинка действия, да, опять подать, же, там, видео должно продавать да, я доношу видео, это, там еще голос меня, есть, тогда, потом опять да, получаете инфографика. Это все сделали для меня, моя команда, да. Денды. Соответственно, а дальше мы даем 8 советов, Какие где, где можно использовать, свадебного использовать видео, свадьбный салон и рассказывать. Вы можете сделать что-то самое и вы должны сделать и себе такой формат, где вы восемь мест, где вы можете использовать видео. Давайте я вам на сайте покажу, на вашем сайте покажу, где можно использовать видео, допустим, у вас. Первое – это контакты. Второе – об Академии. Третье – отзывы, да, ну, то есть отзывы ваших, это его, отзывы о вашей работе, вполне себе эти люди могут надиктовать вам на видео, ну, какой-то из них этих людей, там, допустим, если у вас там 10, там, 7 страниц по 10 человек, то, в принципе, кто-то может согласиться дать вам видео -отзыв. Опять же вы можете про команду, да, то есть вот ваша команда замечательных девушек, да, соответственно, и каждая девушка сделает, у нас вот здесь вот мы делали а, видео для сайта, для бизнеса, и мы там делали такой проект, который называется, м -м, сейчас, секунду, мы делали а, видео портрет. Что это значит? То есть, когда человек приходит и начинает… А, представляться, говорит там, «Здравствуйте, я Александр», там, да, и мы можем сказать, то есть, одно дело, когда у вас есть на, на вашем, допустим, есть э, Самарина Оксана, да, и мы можем прочитать, а другое, совершенно другое дело, взять, чтобы тут был видеопортрет, да, и она бы сказала, «Здравствуйте, я Самарина Оксана» и практикующий бизнес-настрения, сертифицированный конус, там, туда -туда -туда, я там, это все бы рассказала, и это бы минутное видео, вы бы разместили на свой канал, это бы дало траст и это бы дало бы здесь, и вы бы грамотно выделились, вышли бы из э, огромной, то есть, и вот сюда его разместить, это видео поставить сюда. Согласитесь, это было больше траста. Итак, мы уже сказали, что вам надо первое видео, это контакты. Второе – об академии. Третье – отзывы. Отзывов может быть много. Команда – четвертое. А, клиенты – пятое. Наши услуги, то есть, да? получается, про а, фи, финансовый менеджмент, шестое, управленческий учет, седьмое, внутренний аудит, восьмое, даем сертификаты на международный диплом, девятое, как стать нашим партнером, десятое видео, да, что мы предлагаем там, допустим, одиннадцатое видео, а, мультимедийные курсы, двенадцатое видео, бесплатные материалы там, да, что мы предлагаем бесплатные материалы, тринадцатое видео, тестирование, то есть, что такое тестирование, что вы, то есть, и уже с видео вы можете предложить прямо на сайте, вот вам 15 идей для вашего видео. Если есть вопросы, задавайте под этим роликом, приходите к нам на Кворк, задавайте вопросы там, заказывайте аудиты, сайты, консультации, либо приходите в нашу бесплатную школу видеоблогеров, посмотрите видео там, они там коротенькие, вам будет много понятно из, из больших карт, которые мы делаем, потому что карты на бесплатную школу видеоблогера, они большие, планы у нас большие. Смотрите, вот мой отдельный план на, на карты, тут только по вопросам учеников, там сотни, наверное, вопросов, да, и там, допустим, если мы берем по, э, по плану развития канала, то это опять же огромная, огромная там работа, огромный кусок работы там, да, в этом формате. И там оно так вот, ну, видите, и тот же там анализ аудитории, то, что мы берем, и как вот узнавать целевую аудиторию, мы с ней работаем, допустим, так вот и, вот, и по каждому надо делать видеоролик. Это тяжело, это затратно, но это работает, поэтому если у вас еще не отбилось желание заниматься видео и развиваться, то приходите опять к нам в школу видеоблогера, либо задавайте вопросы под этим видео на «Бутике идей». Всего доброго. Ставьте лайки.